Thank you. Сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai i30N и сегодня мы будем устанавливать на него омыватель камеры заднего вида. Вы на канале Зашумим, меня зовут Максим, поехали! Принцип установки омывателя камеры прост и подходит практически для всех автомобилей. Мы имеем омыватель заднего стекла, штатный, и на каком-то расстоянии от него стоит камера заднего вида. Наша задача разобрать все внутренние кожухи, подвязаться к основной магистрали омывателя заднего стекла, проложить свой шланг, поставить клапан и новую красивую форсунку. Теперь пойдемте посмотрим внимательнее на комплект. Для установки омывателя камеры нам потребуется шланг для подведения жидкости к камере, тройник для разведения основной магистрали, клапан для того, чтобы вода не уходила от форсунки обратно и непосредственно сама форсунка. Давай работать. Ха. У нас нет одного самореза. Молчание? А нет, я его уже выкрутил. Оп. Готово. Теперь вернем к этому ну, месту. Блин, ну не, ну ты посмотри, какая она стильная, а. просто стильная, кайфовая. Вообще давно никто хороших хотхэчей не делал. Последний крутой, блин, ход хотхэч был, по-моему, это этот Раноклиев спорт. Просто супер пушка тачка, бешеная. А теперь всего нигде. Экологи запретили. Делать людям нормальные машины. Ну все, а это в мастерскую. подписывайтесь на наш инстаграм ссылочка будет внизу под видео обязательно подписывайтесь на инстаграм максим рекомендует максим всегда очень рекомендует белешив чертанова рекомендую Все, можно идти пилить. Пошли обратно. с обратной стороны еще раз перевернем Да, одно мне скажешь, как брызгает. Я на часы полевот. Я ничего страшного. Еще брызгай. Прикольно брызгает. Да, так? Да, давай еще раз. Угу. А мне покажешь? Давай Правый рычаг от себя Правый рычаг от себя Еще? Коротко о проделанной работе Форсунку мы установили вот так вот она здесь выглядит у нас с вами. Так она выглядит с обратной стороны. Здесь все защитили гофрой и поставили клапан. Далее провели нашу новую магистраль до необходимой точки. Нам теперь остается только установить камеру на место и поставить тройничок-разветвитель. И все будет готово. Готово. А собрать? Собираем. Валя, протестируем. Угу. Камера работает. У нас все готово. Обращайтесь в компанию Зушумим. Всем пока.